добрый день дорогие друзья сегодня я расскажу вам о чуде которое произошло в россии в городе куйбышев в 1956 году в доме номер 84 по улице чкалова жили клавдия балонкина с сыном в новогоднюю ночь сын пригласил в гости друзей среди приглашенных была зоя Карнаухова которая накануне познакомилась с молодым студентом по имени Николай, который обещал прийти к ним на праздник. Все подруги были с парнями. Зоя сидела одна. Николай задерживался. Когда начались танцы, она заявила, «Если нет моего Николая, буду с Николаем угодником танцевать», и направилась к углу, где стояли иконы. Друзья испугались, а?» Зоя – это грех, э? но она сказала, если есть Бог, пусть он меня накажет. Взяла икону, прижала к груди. Вошла в круг танцующих, и тут яркая вспышка. Вдруг Зоя застыла, словно вросла в пол. Молодежь в страхе разбежалась. Ее невозможно было сдвинуть с места, а икону нельзя было взять из рук. Она будто приклеилась намертво внешних признаков жизни девушка не подавала но сердце билось о событии быстро узнал весь город милиционеры боялись подходить к обездвиженной зоя врачи ничем не могли помочь когда они пытались сделать укол иглы ломались и не проходили в кожу зоя стояла на деревянном полу но вырубить ее из пола для того чтобы отвезти в больницу не могли ни стамеской, ни топором. Деревянный пол был как будто бетонный. Инструменты ломались. Приходили священники и тоже ничем не могли помочь. Но потом появился и иеромонах Серафим, который взял икону из рук Зои и предсказал, что ее стояние закончится в день Пасхи. В десятых числах января у домов номер 86 и 84 по улице Чкалова стали собираться горожане, услышавшие об окаменевшей женщине, которую называли «каменная девушка». По разным оценкам, здесь побывали от тысячи до десятков тысяч человек. Вскоре вместе массового скопления людей были установлены милицейские посты, в том числе конные. По ночам Зоя кричала. «Молитесь, земля, горит в грехах». Молодые милиционеры от этих криков были посидевшими. Люди рассказывали друг другу, что женщина в доме окаменела или одеревенела. После того, как стала танцевать с иконой. По некоторым сведениям люди не один раз видели в толпе старичка. По описаниям очень похожим на Николая Угодника. В те дни много людей поверили в Бога. Власти у свидетелей происшествия взяли подписку о неразглашении на 50 лет, так как в те годы была борьба с религией. Зоя без воды и еды простояла 128 дней и умерла на третий день Пасхи. Позже об этом чуде были написаны книги. В 2009 году был снят фильм, который так и называется «Чудо». А напротив дома, где все это случилось, в...